В данный момент я являюсь инвалидом второй группы с 2011 года. По моей программе реабилитации 4 часа легкого рабочего труда, из-за чего я не могу устроиться на работу. Я тоже хочу работать. Дайте мне работу. Мне ее не дают. Меня зовут Константин Михайлович. Я родом из солнечного города Туапсе-Черноморского побережья Кавказа. Приехал сюда изучать ремесло заточки инструментов. В данный момент я являюсь инвалидом второй группы. С 2011 года группу имею бессрочную по набору общих заболеваний. Скажу так, инвалидам тяжело не только в моем городе, Инвалидам тяжело всем прожить на с половиной или 15 тысяч рублей при нынешних ценах, при нынешних условиях очень тяжело, практически невозможно. Человек хочет нормально жить, а не выживать. Не существовать, а жить полноценно. По моей программе реабилитации 4 часа легкого рабочего труда, из-за чего я не могу устроиться на работу. Центр занятости населения не может подобрать работу согласно моей программе реабилитации. Меня никто не берет на работу, никто не хочет со мной связываться как с инвалидом. Я не говорю, что инвалидность меня как-то оттягивает назад или я комплексую, нет. Я тоже хочу работать, дайте мне работу, мне ее не дают. Поэтому мне нужно было искать альтернативные источники существования. Я живой человек, я так же как все хочу кушать, хочу одеваться, делать все то, что и другие нормальные люди. По совету в центре занятости меня вывели на возможность получения государственной субсидии. Я разработал бизнес-план, конечно не самостоятельно, мне помогли представители торгово-промышленной палаты, я вышел на комиссию с бизнес-планом. Среди обратившихся в центр занятости инвалидом я был один. На этой комиссии мне задавали всевозможные вопросы по разным аспектам. Личные вопросы, как будет организован рабочий процесс, не слишком дорогое обучение и так далее. В итоге я убедил и доказал, что смогу освоить и успешно развивать данный бизнес. Из многообразия представителей на рынке заточки я выбрал компанию «Адемс». Решив открыть заточной цех и заниматься заточкой инструмента за простоту, доступность и понятность, они сами изготавливают заточное оборудование, комплектующие и расходники, которые прилагаются к заточному оборудованию, обучают высококвалифицированной работе на нем, изучив все предложения по заточке инструмента в интернете. Именно с этой компанией я укладывался в лимит выделенные субсидии, приобрел станки и прошел обучение, получил сертификат и разряд заточника. В моем возрасте и с моим состоянием здоровья, ремесло заточки – это мой мир, в котором я чувствую себя хозяином, с которым я уверен в завтрашнем дне. У нас город зеленый и солнечный, но индустрия заточки инструмента не развита совсем. А люди занимаются садоводством, деревообработкой, производством мебели и так далее. Чтобы понять востребованность профессии заточника, я прошел большую часть парикмахерских маникюрных салонов, салонов красоты. Разговаривал со многими мастерами и понял, что существует проблема с заточкой инструмента. Его возят либо в Сочи, либо в Краснодар. И ждут по месяцу в чем теряют время, а словами бизнеса, упущенную выгоду, деньги, время и клиентов. Поэтому это стало актуально для меня. Я увидел себя в этом сегменте. Хочу доказать себе и остальным, таким, как я, что жизнь не останавливается на том, что вы инвалид. Самое главное – это верить в себя, верить в свои силы, найти в себе потенциал, иметь желание улучшить качество своей жизни, а своим ремеслом улучшить качество жизни населения нашего региона. Кто не хочет ничего делать, ищет причин. А кто хочет делать, ищет способ. И я его нашел.